здорово, вот дети мои все растянулись, всем им понравилось, вам понравилось? А, да. Я помню. Да, да видимо понравилось. Надеюсь. Вот здорово, я даже потянула себе шею, теперь вот так вот немножко. ней. А тренажер как вам кажется, понравилось? Да, Мягко, нам. не было больно, там, нет, или как нет, многие говорят, совсем. со стороны так страшно смотрится, там. Это со стороны. На самом деле вообще никаких. Я сама боялась. А сейчас могу сказать, Мам. что это очень Мам. даже приятно. Мам. Благодарю да. вас. Спасибо, за это. Николай, что я пошел.